У меня, у меня, я буду играть со своим картом, Так вот. А если вот так вот? А так вот, да. Если вот так вот Он раньше боялся, а когда я кидал, он бежал всегда, со скоростью света. А, у меня кот залез сюда. У меня кот прямо сюда залез. Котик, киса, киса, любимый любимая киса. Котик, ты мой любимый кот. Ладно, иди. Слез. <связь> Кот такой, что за, а происходит здесь? Убираем мышку. ЗВОНОК В Я достану. А что если сделать вот так Говорить. А если сделать вот так вот? Где деньги? Мы же говорим, где деньги? О! Она говорит ой говори ой. ой, улетела летит. Так вот кот хочет туда залезть. Это ходит. Ой, кот не любит садивать. Пополните этот челлендж на канале. О. Ой. Ой. Э, там в Вау. О. Ты отменал, котлетка. Для... Мама ехала. Я она поскакивает. Как бомба, блин. Бомба. Бомба. Так-так-так-так-так-так. Утуту так, так, заварил так, так. каян я кофейку, Солдату ноги оторвали. Минус солдат. Мяу! Что я покажу? Жужу! Но я не жужу! Жужу! Ты с полчаса приедешь. Хорошо, папа. Вот так. Вот сюда. приходите. Кофе, Чайничек. Ого! О, не чистили их. Так, давайте пройдем. А здесь посмотрим, что есть. Здесь ничего важного. А, ой. Ну, здесь ничего такого для видео. Сало, район. наша улица. А это наш очень жирненький кот. <Слышко> Тяжеленько. О! Амангаз, блин. Ой, я из не упала. Бежу сюда И... Сейчас я... А! да, кстати, забыл Ай, Рассказать То, что у меня минус нахоть Как же вам взялся Чтобы с конца вот здесь ноготь это без ногтя а вот это ноготь торчит под кроваткой здесь ничего для видео нет а вот здесь вот то есть Здесь и пушечка не в 9 лет. А мне еще, ой, с 8 точнее. А мне скоро будет 9. Прямо где-то. А мне будет 9 в 5. Мне будет дядя рождения в 5 декабре, А сейчас 3. -е. Ребят, давайте э, в день в день рождения мой наберем 300 подписчиков. Потому что у меня реально скоро будет день рождения 5 декабря. Или 6. Я не знаю. А папа говорил. У меня будет День рождения э, А, у меня будет день рождения это, как в... Это как-то понедельник. Это получается... Это примерно получается у нас... А, 5 декабря. О, кстати, каждый может подружиться со мной власти. У меня называется Аккаунт Русский мир. И прошу я вам заметить, чтобы было понятнее. О, мать профиль. Имя Русский мир. А картинка будет другая. Аватарка. У меня будет логотип Варфейса. Так вот, у меня логотип Варфейса. Так что... Ребята, та-та-та. Та-та! да да да да да да да да да да последний день. А, не, у меня день рождения. А, не, завтра суббота. Ой, ху! А, дайте встать. А, о, все, встал. Здесь не все это видео заехать. Вау, вау. Давайте посмотрим, что -то... Что здесь. А, я кажется знаю, о чем здесь. Так сейчас. Кажется, пойду супер штучка не повесит. Блин, ребята, я бы хотела вам у О, поставлю. иду так я попил но я подавился лимончик я дримоной он такой кислый давайте достанем блються давайте блються достанем подавился и ножичек я буду есть лимон вы скажете я сумасшедший я скажу да я сумасшедший я же все буду для подписчиков Руки в лимоне. Ребята, это самый ядерный лимон на планете. Из него столько косок валится. Давайте попробуем. О, какой запах кислый, господи. Уф. У меня уже все руки. Где папа такой лимон нашел. Ладно, с А! Кто кушает? Всем приятного аппетита. Я. По понедельникам ем лимоны, но не такие ядерные. За вас, вас ребят, ем лимон. Это так кисло, не советую. А, ребят, специально за вас съем, не подавая реакцию. И этого уже должно хватить на смерть. Давайте еще за вас, не подавая реакцию если я сейчас не подам реакции, вы подписывайтесь на канал. Вот видите. Съел. Еще один за вас, ребята съем чтобы вы точно подписались ну. не подавал реакции он еще вкуснее кажется не, я не подал реакции подписывайтесь на канал чтоб мы точно подписались я еще одну дольку Ем. Ой, когда я ее разрезал, нашел... Траву, говорится. Я почувствовал, как там много сока. Короче, я... Это так кисло. Ой. Я съел не подавая реакции. Знаете, почему я приполаскиваю нос? Потому что язык потом будет жечь. Ужасно будет жить. Ой, весь убавный сок. Так, все, пойдемте. Это так кисло. Я вам свеча. Чем бы, чем бы, чем бы, чем бы, чем бы зашла. А давайте с котом приезжаемся? Погодка на улице норнар. Ами, я О, есть прикол. Перемещение между кадрами. Теперь узнать, где я нахожусь. Конечно же, я нахожусь. Я родился. Я нахожусь в тумбочке. ребят локоть отвалился И? вот сам нокочь